Дорогие друзья, приветствую вас! С вами канал 3D Craft и это второе видео в рубрике материаловедения в 3D печати. В этой рубрике мы поговорим о свойствах материалов и о процессах, происходящих внутри самих деталей. И далее, уже с более глубоким пониманием, вам станет легче принять превентивные меры, которые приведут к более качественной и менее проблематичной печати, какой бы пластик вы ни использовали. В этом видео будут разобраны такие явления, как внутренние и остаточные напряжения. И начнем мы с внутренних напряжений. Они возникают на уровне микроструктуры и играют ключевую роль в микромеханике деформируемого материала. Различают внутренние напряжения первого, второго и третьего рода. Напряжение первого рода это зональные внутренние напряжения, возникающие между отдельными зонами рассматриваемого сечения и между различными частями детали. Чем выше скорость и неравномерность охлаждения, размеры и сложность детали, тем большего значения достигают внутренние напряжения первого рода. Величина внутренних напряжений может сильно отличаться у разных типов пластиков. Напряжения второго и третьего рода мы рассматривать не будем, так как в материаловедении они относятся к деталям, преимущественно изготовленным из металла. А так как данное видео направлено именно на описание процессов, происходящих при печати полимерами, мы их пропустим. Так что такие интересные явления, как превращение аустенита в мартенсит в структуре металла и появление вследствие этого напряжений второго рода, к сожалению, останутся за кадром. Внутренние напряжения первого рода появляются наиболее выраженно в виде появления корабления и усадки, либо в виде трещин. Прошу не путать с расслоением деталей из-за низкого спекания слоев. Трещины возникают при условии, если материал обладает низкой пластичностью, и если внутренние напряжения превзойдут значение предела прочности выбранного материала. Если же материал достаточно пластичен, то вместо трещин мы увидим такие нежелательные процессы, как усадка и корабление. А так как большинство видов пластика имеет достаточно высокую пластичность, то при печати стоит опасаться именно коробления и усадки. О процессах усадки и корабления рекомендую посмотреть отдельное видео на этом канале. Кстати, внутренние напряжения могут, с учетом проектирования изделия, задаваться в нужном направлении для конструктивных целей. Например, самораскрывающиеся космические антенны или в отрасли строительства для изготовления плит перекрытия, чтобы плита выдерживала повышенные нагрузки. Но случайные или другими словами неконтролируемые внутренние напряжения являются негативным явлением, и вызывают вышеперечисленные нежелательные последствия в виде корабления, усадки или трещин, в зависимости от свойств материала. Внутренние напряжения достигают своих максимальных значений на резких переходах в геометрии детали. Такие области называют концентраторами напряжений. Теперь перейдем к остаточным напряжениям. Определение здесь следующее. Это сохраняющиеся во времени внутренние напряжения, причиной возникновения которых является неоднородность деформации в разных точках тела, вследствие неравномерности температур или пластических деформаций. Простыми словами, это все те же внутренние напряжения, стремящиеся деформировать деталь, но уже уравновешенные и не превышающие предел прочности самой детали, вследствие чего видимое искажение геометрии детали не происходит. Природа остаточных и внутренних напряжений имеет одинаковое происхождение, но следует понимать, что внутренними напряжениями называются силы, когда они стремятся активно изменить форму детали в процессе ее изготовления и вплоть до момента, пока деформация не остановится. В момент окончания изготовления детали, а также когда процесс деформации приостанавливается, с этого момента внутренние напряжения называются остаточными. Остаточные напряжения внутри детали будут уравновешены пределом прочности самой детали, то есть не изменят ее форму до тех пор, Пока извне, например нами, не будет приложена достаточная сила, которая сместит это равновесие в сторону упругой, либо пластической деформации. При упругой деформации, если приложенная сила исчезнет, деталь примет свою первоначальную форму. При пластической деформации, если с детали убрать прикладываемую силу, деталь останется в своей измененной, то есть деформированной форме. Кроме прикладываемых сил на деталь извне, на внутреннее равновесие также может повлиять повторный нагрев, который может уменьшить силы и направление остаточных напряжений в детали. Поэтому в машиностроении есть специальные технологические процессы для снятия остаточных напряжений. Отжиг, отпуск и нормализация. Эти техпроцессы служат как для снятия остаточных напряжений, так и для увеличения твердости, фазовых превращений из одной структуры металла в другую и так далее. Это показывает нам, какая большая роль отводится снятию остаточных напряжений в процессе изготовления деталей в машиностроении. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при печати любая деталь испытывает внутренние напряжения, которые могут в будущем исказить ее форму. И далее, когда деталь напечатается и остынет, и, например, ваших знаний будет достаточно, чтобы в детали не произошла усадка и корабление, в любом случае в ней неизбежно сохранятся остаточные напряжения пытающиеся изменить ее форму. А также остаточные напряжения продолжат существовать в процессе эксплуатации деталей. Как становится понятно, остаточные напряжения являются скрытым явлением, и смотря на деталь невооруженным глазом, трудно догадаться о процессах, происходящих внутри материала. Также хочется отметить, что реальная прочность деталей как раз и зависит от взаимодействия остаточных напряжений и напряжений, возникающих под действием внешних нагрузок. Из-за того, что прикладываемые к детали нагрузки могут суммироваться с остаточными напряжениями, это в свою очередь приводит к повышенному износу детали. А это значит, что остаточные напряжения могут существенно уменьшать эксплуатационный ресурс детали. В 3D-печати достаточно трудно избавиться от остаточных напряжений, поэтому это не самый лучший выбор процесса изготовления, если распечатанная деталь будет испытывать повышенные динамические нагрузки. Но все же, если обстоятельства вас вынуждают выбрать именно технологию 3D-печати, тогда рекомендую закладывать высокий запас прочности на этапе проектирования 3D-модели. Это связано как с остаточными напряжениями, так и с тем, что у этой технологии есть дополнительный понижающий коэффициент прочности в виде спекания слоев. Но все же здесь стоит отметить, что практически все технологические методы изготовления, которые использует человечество, несут в себе процесс появления внутренних и остаточных напряжений. Будто лезвиные, абразивные, термические методы, аддитивные технологии или что-либо другое. Но из-за того, что в машиностроении уже разработаны процессы снятия остаточных напряжений, то 3D-печать в этом плане уступает. Для полимеров все же существует процедура, нужная для снятия внутренних напряжений. Это прогрев готовой детали. Он происходит следующим образом. Готовая деталь помещается в закрытое пространство, затем происходит прогрев среды вокруг детали. Температура среды не должна быть выше температуры стеклования, иначе деталь может размягчиться и изменить форму под собственным весом. Далее температура среды поддерживается какое-то время. Именно в этот момент происходит перераспределение остаточных напряжений с последующим частичным или полным исчезновением, после чего происходит медленное и равномерное остывание детали. Этап постепенного остывания препятствует повторному появлению остаточных напряжений в детали. Но здесь стоит подчеркнуть, что это подходит для деталей, изготовленных способом литья или экструдирования. А значит в тех случаях, когда материал получается однородным по всему объему и без слоев. Из-за того, что 3D-печать относится к технологии послойного добавления материала, то зачастую спекание слоев и является слабым звеном при рассмотрении прочностных характеристик конечной детали. Поэтому не стоит думать, что после печати, если вы захотите прогреть деталь для снятия остаточных напряжений, то деталь будет также себя вести, как если ее изготавливали процессом литья. Неизвестно, как при нагреве будет себя вести тот или иной тип пластика, а также сами производители вносят фактор неопределенности, держа в секрете точную формулу пластика с учетом всех полезных добавок. Поэтому прогрев деталей после 3D-печати с целью снятия остаточных напряжений – это пока нерешенная проблема. В силу ничтожно малого проведения опытов в этом направлении. 3D-печать – это относительно свежее направление по сравнению с длинной историей машиностроения. И никаких специальных ГОСТов для этого нет. Но вместо этого активно появляются сообщества 3D-любителей, которые стараются делиться накопленным опытом, тем самым находя оптимальные способы для решения тех или иных проблем и задач. В итоге в этом видео я, к сожалению, не могу дать каких-то четких информаций, как снять остаточное напряжение с детали после печати, а наоборот, выношу этот вопрос на повестку дня. Так как для компетентного ответа необходимо провести огромное количество испытаний и обладать огромным багажом знаний о свойствах полимеров и специфике их химико-физических процессов. И эта задача под силу, как я уже сказал, 3D-сообщества, при условии широкого обсуждения этой проблемы. Сразу хочу рассмотреть вариант в виде ацетоновой бани. Если использовать такой метод, чтобы не было растрескивания по слоям и уже после этого прогревать деталь, то это действительно неплохое решение. Но не во всех случаях. Минус такой процедуры заключается в том, что после нее существенно снижается точность линейных размеров детали. А это крайне негативный эффект, особенно если распечатанные детали будут собираться в узел. Из всего вышесказанного становится очевидно, что неизбежно придется делиться опытом. Чтобы появились общие знания, на основании которых уже можно будет подобрать индивидуальный подход для каждого отдельного случая. Поэтому не скупитесь и внесите свой вклад. Я буду очень рад вашим экспериментам с термообработкой деталей после печати и последующим комментариям, чтобы в будущем любой зритель, который смотрит это видео, смог подчерпнуть для себя знания и из вашего опыта. Спасибо за внимание! С вами был канал 3D Craft. Надеюсь, материал был для вас полезным. Желаю вам всего хорошего. Увидимся в следующем видео. Также хочется отметить. Что реальная прочность детали как раз и зависит от взаимодействия остаточных напряжений и от чего. Это сохраняющиеся во времени внутренние напряжения. Все. Основной причиной возникновения которых. О боже. Что-то печаталось. Что-то печатается.